Кажется таким важным, но язык как средство, которое связывает поколения... Я, подождите, а, у нас такие интересные темы, а мы за, забыли записывать. А. Сейчас я вам дам право. Так, сейчас... Лаурика, вот я вам дал право запись. Ага. Как, как вы видите, куда у меня идет запись, скажите? Но я, Сейчас... Ну, вот эта красная точка, по-моему, это на компьютер. Потому что и, а. и, иначе а. получается картинка о, облачка, по-моему, какой-то. А. а, значит, на компьютере. Нет, нет, нет. Я, я просто... Это, это проблема не только в США, естественно. Проблема вот. языка, да? Да, Проблема языка как средство, которое связывает поколение. Проблема языка как средство, которое связывает элиты с работниками. Ну, то, то есть то, что я говорил. Да? Помните эту историю? Ну, Не наша ассоциация, но тем не менее там речь идет о том, что у человека... У разных людей, которые работают в городе Нотр-Дам, э, спрашивают, чем они занимаются, чем они живут. Да? Этот говорит, что там зарабатывает для своей семьи, этот говорит, что он таскает камни, там, кирпичи на какую-то стройку, этот uh -huh. говорит, что он привозит это. Да? А, ну, там, условно uh -huh. говоря, главный над ним. Главный инженер, <свят> то есть кто-то, заказчик, да, говорит, что Я там мы там собственное строительство, собор. своим собором. Да, да, мы там строим. Да, ну да. А, да. Глав... Идея, что они строятся этот самый, ну вот это э, здание главное Нотр Дама. У -у -у. А, и, в смысле чего там Реймса, неважно чего ничего, да? да. то, то есть как бы собственно вот этот язык, который позволяет, условно говоря, премьер-министру обратиться к нижестоящим, чтобы они потом довели до, ну там, предположим, к министрам, да, и к заместителям министра, чтобы те довели до инженеров, а да? инженеры довели до рабочих, чтобы они понимали друг друга, да, там, да. задачи. Да? То есть вот, вот этот язык, он, к сожалению, пропадает, как язык Торы, да, когда строился мешкан, да, и все это спускалось вот на три или четыре уровня, вплоть до тех, кто там занимался работой над, над всякими да, на всякими мелкими работами. Да, то, есть, как то, есть, как вы, то, то, что вы говорите, те, кто да и мелкими работами занимаются, они должны быть вдохновлены да, вот этой большой Совершенно верно. Ну, во всяком случае, часть идеи... Вот это через в странах, где пропаганда была развита, оно да, так должна, и было. Да. Ну, в России, в Советском Союзе. В Советском Союзе нас, и в других странах. Америка, да, великая американская мечта, когда да, Америка да. достигала. И, этого, и это да. сейчас пропало. У, у, элиты, у элиты это пропало, этот язык пропал, да. Да, да, совершенно верно. Ну, или цель строительства или, или цели ну может они изменили цели типа мы уже богатые теперь там у нас не знаю личная думаете, свобода они... там, ну то что называется вот такие ценности думаете они осознанно это изменили то есть... ну как это изменилось ну, может, отчасти какие-то вы, вы... Вы, вы знаете, какие-то части происходили осознанно, после, мне, мне кажется, после Второй мировой войны, потому что разные психоаналитики и общественные психологи, они очень глубоко продумали проблему денацификации. Это, это была очень большая школа, и... Я где-то только капелькой намеком какое-то видео такое обзорное, интересное смотрел уже какое-то время назад по этой теме. И, э, и, и именно это шло, вот эта общественная идеология должна уходить в сторону такая. <говорит> типа, <говорит> такое. А э -э. вот личное, личное благо, да, это, семейное да, благо. Это одорно, одорно автор этой школы. Да? Тоталитарная личность, ну, то есть, в смысле, и как ее их отодвигать, ну, вот те, кто... По это его... период после войны или с... да, самой да, войны да, после войны, да? Сразу после войны, то есть, может быть, это самый конец войны, наверное, еще был Жив там начинал это угу. исследование в самом конце. Э -э конечно, для него... Но ну, впоследствии все все его ученики работали, конечно, после. А Дорна, скажите два, два слова, потому что я как раз забыл, кто кто это. Это немецкий, ну, музыканты из Германии. Э, насколько я понимаю, он был близок изначально вот кто... Как она называется? Венская школа, в которой было очень трудно найти не евреев, да, то есть как бы, экономическая социологическая школа. Да? А, и, и экономическая рынок. школа, как она называется, такая абсолютизация рынка. Ну, можно, можно назвать австрийской школой. Австрийская школа, да, и у них еще какое-то есть относительно экономики, у них есть еще какое-то название. Ну да, я, я это встречал. да. Ну, Абсолютизация ну, такой э, сва, сва, свободы и рынка. И да. минимизация государства. У да, этого это, все-таки это. есть еще какой-то термин. Есть, есть. Можно посмотреть. Просто не хочу. Ну, ну бог с Да-да-да. Так я, он, а, Адорно. Э, вы помните его имя? Теодор. Теодор, Теодор. А, Адорна, Адур. да. Да. Угу. Я думаю, что, может быть, удачно так связали это все с денификацией, может быть, произошло то, что, знаете... у ну, на, на победителя обратилось то, чем он хотел, побежденный, да? Да, да совершенно... Как, помните, как у Станислава Левы, который, кстати, тоже еврей был, да? Он... Mm -hmm у него есть фантастический рассказ про планету которая страдала от засухи от засухи постоянно да? и чтобы преодолеть ну, бороться с засухой они создали институт мелиорации все все планетарные общей планеты когда институт выполнил свою задачу они решили не распускаться сами а предложили ну всему человеку вот этой планеты, ну всем всем существам этой планеты, по-моему, это не люди, а может быть и не, не помню. Uh -huh. Да, то есть идея, что венцом творения является не человек, а рыба, uh -huh. и продолжали заливать планету водой, uh -huh. uh -huh. постепенно, uh -huh. ну то есть уровень воды, чтобы, ну, то есть как бы чтобы они остаться без работы. Я понял, да, может быть, очень очень может быть. И очень может быть, вы, вы, вы, вы знаете, тут еще один элемент. А вот надо понять, вот эта группа, обычно, какую мысль я хотел сказать, обычно вот такие общественные идеи, они очень хорошо внедряются с помощью искусства. Не было ли их влияния на Голливуд, вот чтобы Голливуд такие фирмы начал производить, где вот это направление мысли оно как бы усиливается, и, соответственно, влияние, потому что Европа, вот я не знаю, мне кажется, Европа под, потребляла хорошо голливудские фильмы, да, в ту, в ту эпоху, или я ошибаюсь, хотя там, я без, по, без уверенности. Осторожнее. там, как бы, там в, и свое там искусство. Ну, во-первых, во-первых, как бы часть совсем уж. Советской коммунистической агентуры, насколько я понимаю, вычистили во время Маккарта. Да? Mm -hmm. И, кроме того, там действовал в США кодекс Хейга, что ли. А, а, а может наоборот. А может наоборот. Может они попытались действовать через европейское искусство. Может Потому что европейское искусство, как раз в нем этот человеколюбивый элемент, мне кажется, в те годы, там, 50-е, он более сильно был выражен, даже чем в Голливуде. Голливуд, он такой, наверное, еще был немножко <су Hotel> боевым. По, по, по, француз по, по французскому вы имеете в виду? В да, итальянском, я, я большой малый специалист и, я, в, в искусстве, мне, но честно мне кажется, говоря, вот это... не... Че я не специалист в кино, честно говоря. Ну, да. такая... ну, то, то есть, то, что <гум> я знаю про кино это скорее вот то, что попадало на советские экраны. То есть там, ну, как бы вот этот итальянский неореализм. И все ну да. Это... Так, так это же оно? Не знаю. Это вот э, глу... может глубокое может быть, переживание может. с элементом диссидентства. Я, я очень слаб. В, да. в, в, в этом хот... хотел еще один элемент связанная с этой темой. Сейчас, извините, одну секунду. Да, да, конечно. Привет а, нами, короче. Давайте... Да. Все-таки вот эта попытка отвлечения населения от таких общенациональных целей к личным, на самом деле это не новое явление, оно не послевоенное, оно более раннее. Вот мне mm. мелькнула удивительная вещь. Нацисты. Не Нет. Нацисты в завоеванной Франции стремились склонить французов вот к этому образу мысли. Mm. Mm. Вот мне мелькнуло и очень запечатлелось. Хотя деталей не осталось. Но вот это утверждение что вот и их пропагандистская машина на, нацистская, они вовсе не, не стремились внушать французам идею Великой Германии. Они, наверное, переживали, что может не так легко быть это принято. А вот идея, да. что семейные ценности, и жизнь семьи – это важно, намного важнее, а все остальное – это эф эфемерное – вот где-то мне веркнуло, что это да, это так и было. То есть это была одна из стратегий победителя, чтобы волю к уменьшить. Может быть, может быть, не знаю. Просто мало знаю историю Эээ, ну, оккупационной администрации. -на -на -на Надо посмотреть, наверняка есть много книг, наверняка да, есть много да. Друзья, Мне один раз мелькнуло, но засело прямо в голове. Я, я даже удивился. Ну, ну вот, То есть и третье, и третье поскольку все-таки было большое влияние, Советского Союза, оно и оставалось таким косиным, ну, скажем так. Вот я не знаю, скорее всего это даже открытый вопрос. А вкупили? было ли влияние Советского Союза на левую интеллигенцию в Америке Советского Союза и, ну, более поздно это там арабских стран и так далее, которые умели поощрять определенное направление развития в академической среде. Вы имеете в виду в культуре? Да. да. Mm -hmm. Вот антивоенное месте. движение в частности, да, но это антивоенное другое. Антивоенное движение, безусловно. Немножко Просто другое, а вот именно... Почти наверняка, да, почти наверняка. Весь вопрос... Как ну, ну, то есть если верить ну, ну, если верить э, э, ну, правым консервативным авторам то безусловно было ну то есть во всяком случае если судить по художественной литературе то есть которая описывает ну вот все это противостояние проникновению кгб это безусловно то есть во, во все эти левые движения были э, ну левые дв... борцы за мир и все все эти самые они были действительно насыщены фильтрованная советской агентура причем если вы проч, прочтете на самом деле там, александр зиновьев да, не, не помню какая из его работа описывает каким образом Советский Союз, но несмотря на то, что бюджет его mm -hmm. э, экономика была явно меньше, чем Западный мир mm -hmm. и малой то есть как он умудрялся за, ну, покупать, внедрять свою агентуру? западными, ну то есть ведь а вот бы... действительно, в какой форме это, тут же не просто вопрос денег это вопрос действительно умения подбора кадров что называется, агитации и подбора кадров во-первых, как вы понимаете деньги, ну если вы помните в какой даже... форме я бы как раз наброс, от денег отошел, а более спросил а в какой форме вот это внедрение, Какими путями она шло? Ну, и... в смысле? Ну, ну, абстрактно вот борьба за мир против ядерной катастрофы. Сама это... по себе это хорошая идея, которая может могла привлекать людей. Так... Не, как, как оно конкретно шло? Были профессора, которые, там, талантливые агенты Советского Союза, они были влиятельными профессорами, которые сумели других профессоров привлечь. Или они были, кстати, они могли быть талантливыми писателями, которые могли других молодых писателей на свою сторону привлечь. Вот эта конкретика, она, она очень интересна. Вот, вот мне, мне кажется, вообще вот крупные фигуры, которым у нас во многом даже такое симпатия, положительное отношение, как Ивья Эренбург, да, вот люди года жизни. Да, да, да, Мама да. переслушивала. Да, я... вот мы с мамой... На самом деле, если посмотреть, это был высшего, высшей пробы агент влияния. Да. Да, Он собирал понятно. возле себя западную интеллигенцию творческую, умел с ними дружить, умел их настроить с симпатией к Советскому Союзу и с антипатией к, там, к плохим капиталистам. Ну но, да. Но, да но, но это как один пример. а если вы говорите, что была целая сеть... Ну, был надо... -то, который тоже общался с... Он ну, тоже вот... был... Талантливые журналисты, который работал с западными... западными ну, как э, такое, единичное люди, это еще мало видится, чтобы это такая была, прямо, сеть, какая-то колоссальная сеть влияния. Да? Mm. То есть они должны были большую, большую массу, грубо говоря, иметь такую свою организацию с большой массой людей. Вот э, оно, оно ускользает, оно ускользает. Даже если у тебя есть деньги, как, как ты это осуществишь? Насколько я понимаю, <клес> э, э, агентурная работа, то есть ну, вербовка и работа по созданию сети влияния, да, это все-таки разные вещи. Наверное, даже этим занимались разные отделы. Там, ну да, но мы, но мы говорим о системе, которая повлияла на умы людей. Мы не, мы не говорим о разведчиках, которые там шпионскую информацию собирали. Хороший вопрос, хороший вопрос, нужно подумать. Да. Кстати, очень интересно, вы же знаете, да, наверное, историю, наверняка знаете, да, что вот эти кто там покрас Дмитрий, который песня «Кон, ⁇ Первый кон на армии да? ⁇ и все, все прочее, да, связанное с этим. Да? Золотой фон советского, советского, советской песни. Mm -hmm. Его брат все это время работал в Голливуде. Mm -hmm был один преуспевающим продюсер и музыкальным каким-то этим. И, ну, то есть это все уживалось, то есть сталинские премии Покраса и брат в Америке. Mm -hmm. Все это явно не, ну, не просто так было, да? то есть как бы, ну, как бы один из таких примеров. Mm -hmm. Надо посмотреть, были же Голливуд выпускал. Это, да, да. Голливуд выпускал в тридцатые годы э, фильмы, которые ну типа мюзикл. Mm -hmm. То есть это не, не, не, это, не, не э, <ква> пырьев, а. Американцы первые начали снимать мюзиклы про жизнь в советских колхозах. Ну, а -а -а. с американским размахом, да. То есть какие-то... Да, симпатии, не... Да, да, симпатии. Не, это не да, симпатии. с да, да, Ой, это да. интересно даже... Аарон, а если вы найдете, может быть, здорово... Я <с> Я посмотрю. Я, я, я, я где-то видел хороший сайт по американскому, ну, такой анти антисоветский, консервативный, да? где вот Америка, история американского кино, там, вот, как, вот такие, и такие, и такие фильмы. То есть, просто. Это действительно очень интересно. Честно говоря, я смотрел не фильмы, а смотрела вот картинки, иллюстрации художников, иллюстраторов к американским журналам выходящим, да? То есть, как бы, там эстетик, эстетика я подчеркиваю, людей там вполне американские, да? но эстетика вот подачи материала, там какой-то мальчик бродяга, которого полицейский ну, да. э, ну поет чаем или там ну, такая... чем я не знаю, ну, ну угощает кончик, да. я не помню, чем, но покупает, да, то есть, как бы, да. такое, это вполне такая совет. То, то, то, то есть, на самом деле, ну, оно было советское, да. оно совет... было и французская совет... газета «Юманите», там, да. да, с да. «Пифом» и там другим, да, да, ну, да. «Пифом» такой относительно нейтральный, и другие. и «Чаполино», и итальянская да, лит да. лит Кстати, литература. Кстати, оглядываясь назад, на самом деле, ну как бы, радари, ну как бы, на мой взгляд, как детская литература, сама по себе, абстрактная, не беря вот все эти. Идеи, очень высокого. Это очень хорошо уровня. Это очень, очень высокого уровня Хорошо бы все это взять и забрать назад, да, у тех, кто недостойно им пользоваться и перевести на еврейскую. Вы да. ну, с мамой... Подожди, это «Радаре» мама или нет? Голубая стрела это? Да, радари. да, да, да. Радари, Вы не поверите, это... мы недавно переслушивали эту сказку. Нет, голубая стрела это прекрасная вещь. И, ну, это, то есть просто ничего мало, что может уподобиться вот, вот этому, несмотря на, на то, что там ну, сейчас. Я вижу там перед... Я... классная -кла -кла идея там тоже была. Там и, и... Ну, там якорь, якоря, да, вот эти опорные сигналы, там явно ну, на что они направлены. <coughs> да? Там, ну да, вот конечно. Вот эти демонстрант, который выступал да. против Америка. Ну, то есть все, все прочее. Да? Там Ты единственное был неполиткорректный не памятник. Бронзовый памятник? Ну, это От же потому, что он против Против засилия иностранцев? Ну, да, ну да, да. да. Сейчас бы его осудили. Да, кстати, прекрасная идея. Да. Да, да. Да. Нет, замечательная книга. То есть талантливые люди. То есть просто да. ну, явно... Есть, и, кстати, по Радаре видно, что... Ну, по тому же Радаре. Видно, что он писал ну, искренне в своей книге. Да? То есть это не, не за деньги, это не то, что его купили наняли писать Он явно mm. что-то. Ну и, собственно, вот все эти, На, наверное, может быть, вы правы, вот этот итальянский неореализм, mm. да, классика, э, кино, да, то есть, вот, вот это вот это же тоже яркие талантливые фильмы которые тем не менее несмотря на всю их яркость и талантливость крутили в советском союзе для того чтобы показать какая плохая жизнь в этом да, да. Ну, они, они шли они шли в западном мире да, конечно мире? они и, и западного человека убеждали о том какая плохая жизнь на ну да ну да ну да ну, вот это, это интересно. То есть, э, это интересно. То есть интеллиген... понимаете, вот у нас идут сразу две мысли параллельно. Это Советский Союз такой плохой или интеллигенция сама по себе? Вот она возникла, она стала автономной в большой степени в 20 веке. Почему она стала автономной? Потому что, может быть, у уни университетов или у заведении искусства появились большие самостоятельные средства. Да, Киркинин Матограф дал самостоятельные да. средства. Большие. Это безусловно было. Надо перечитать Зиновьева. Я, к сожалению, его как прочел очень давно в перепечатке. В кого года. перечитать еще раз? Александр Зиновьев. Александр Зиновьев. А что, что именно? Я не помню. Но вот Тогда, в 70-е годы, и ну, нет, да. конец 70-х, что ли. Я читал его, перечитывал его в этом. Ну, как, как он, ну перепечатывали, когда на машинке, на ксероксе, что ли. Угу. Сам издат, Вот, сам да, забыл, и, да. и, и, А, типа. А, он он, и, он, он написал, написал о формах советского влияния, да? Да, да, да. Очень подробно, как специалист, безо всякой холодно и спокойно он описывал, как, как это все... А, а может быть, это автономное явление? То есть мы у нас две вот эти линии все-таки параллели. Может, это автономное явление развития интеллигенции творческой? Что она перестала... Ну, государственная машина перестала стремиться ею управлять? М -м машина власти, Да. Перестала да. стремиться ею управлять. Может быть. Может быть, ну, в смысле. У нее возникли собственные источники. Бояться. И отличается ли, отличается ли этим в этом плане 19 век там от, от второй половины двадцатого? Государственная машина, наверное, после Второй мировой войны стала бояться обвинений ну, в том, что она навязывает творческой интеллигенции, и есть ли это проявление тоталитаризма. Или, или, анти, или антикапитализм он естественный был для этих сло, сло, слоев. Потому что ведь они уже жили немножко вне капиталистической форме существования. Особенно университетская интеллигенция. Вот, я не знаю, Голливуд, вот, это как бы на грани. Он как бы коммерчески, с другой стороны богемная атмосфера, она далека должна быть от такой чистой коммерции, да, она mm -hmm. должна быть чуждо. Я... Э, Слушай, но... Люди искусства, ну, они все-таки живут своим творчеством, да? Ну да. Больше, это... чем а, вопросом, там сколько это мне сегодня даст. Это очень интересная тема. Если, если забираться совсем в высокие дебри, то как бы все это вместе, вот, идея социальной справедливости и поисков истины, как вы понимаете, это идея подготовки к приходу Машиеха. Да? да. То есть, Ну, по-большому. По ну, мы с вами должны да, понимать, да. как религиозные люди, что все это. Пусть там это сваливаясь во все эти совершенно неприглядные, ужасные формы, но тем не менее, вот эта идея единства людей, то, что деньги – это не главное, то, что человек каждый человек имеет собственную ценность сам по себе, личность каждая, да, что он уникален и незаменим. Это идеи, которые, ну, как бы истории, да, на самом деле, да, что невозможно, да. И, что не, не, нету человека который бы не был бы это, да, то есть как бы что без него что каждый шек... или каждый, каждый должен, а без этого не соберется весь мешкан да, то это как, бы, как бы без этого не будет, да и, собственно это ведь еврейские идеи просто они так вот трансформировались и то что они так бурно развивались это конечно признак приближения Машеха, да, признаки мессианской эры. Ну, то есть, как бы, если мы видим позитивные, да, даже в таких ужасных вещах, да, то есть неважно, что Всевышний мо может имеет право использовать даже такие инструменты, как э, агентов влияния КГБ, ну, СССР то есть, или это для того, чтобы достичь своей цели. Тем более, что мы не можем сказать, что Количество, евре... ну, количество евреев которые во всем этом участвовал это совершенно случайность да? Да, есть, оно есть... Огромное, да, да. огромное но и, ну, по понятно и, ну, и, и исторически понятно потому что и, ну, поэтому евреи были носителями демократии да что та государственная машина в феодальное время она была антиеврейская да, да, да, это естественно. Они сомнились ее. Ну ладно, да, это такая тема. Хорошая тема, кстати. Хорошая тема, и может быть даже для развития можно ее оставить. Ну, в смысле, на, на будущее. Александр, насколько я понимаю, сегодня не присоединился. Сейчас одно секундочку. Стоп, гугл. Александр мне позвонил и сказал, что он там где-то вне дома, что он только надеется, что, может быть, где-то к более поздней части, если повезет. Я просто, меня просто жена, у меня ну. третий день давления, меня жена просто решила очередной раз завинтить гайки. Я... Подождите, ну давайте о здоровье мы можем запись.